Здравствуйте, ребят! В этом видео я хочу сделать обзор на хостинг админ VPS, который успел протестировать. Итак, начнем с общей информации. Админ VPS достаточно молодая компания, вышедшая на рынок лишь в 2015 году. Однако за это время смогла завоевать доверие многих пользователей и репутацию хостинга, который максимально ответственно подходит к выполнению своих обещаний. Набор предоставляемых услуг здесь довольно стандартный для любой хостинг-компании. Это виртуальный хостинг, аренда VPS серверов и регистрация доменов. Но у всех этих услуг есть особенность. В админ VPS все предоставляется по системе «Все включено», что позволяет всем клиентам этого хостинга воспользоваться пакетом дополнительных услуг совершенно бесплатно. При этом бесплатные услуги – это не те, вероятность использования которых практически равна нулю, а ключевые услуги, необходимые для работы любого хостинга. Клиентам компании не приходится разбираться в администрировании серверов, искать решения возникающих вопросов на форумах в интернете или платить за работу техподдержки дополнительно. Все это компания предоставляет бесплатно, как и ряд других услуг, такие как круглосуточная техподдержка, панель управления ASP менеджер перенос сайтов под ключ, администрирование серверов, резервное копирование, там каждый день или еженедельно в зависимости от услуги, поддержка DNS серверов и семидневный тестовый период у вас есть. В компании настолько уверены в качестве предоставляемых услуг, что дают довольно смелые гарантии. Например, это стопроцентный возврат средств, если сайт клиента не стал работать быстрее после перехода на админ ВПС. Второе, возврат средств неиспользованных дней по запросу. Третье, компенсация простой в пятикратном размере. И четвертое, 99 и 98 процентов Несмотря на довольно широкий пакет услуг, в том числе предоставляемых бесплатно, админ ВПС нельзя назвать очень дорогим хостингом. Например, всего за 99 рублей в месяц можно заказать виртуальный хостинг, а аренда VPS сервера на месяц обойдется в 299 рублей. При этом у клиентов остается возможность использовать скидки из предпредложения. Так, при оплате VPS сразу на 6 или 12 месяцев можно получить скидку в 5 и 10% соответственно, а при оплате виртуального хостинга на те же периоды 10 и 20%. Кроме этого, при покупке лицензии CMS компания предлагает вернуть до 30% ее стоимости, а сэкономленные деньги могут пойти на оплату хостинга. Также одним из самых значительных показателей, характеризующих работу компании, является вхождение компании в топ-3 лучших VPS хостингов для Bitrix по версии самой CMS. Это важный показатель не только по причине наличия в тройке лидеров известной компании, но и потому что Bittrex – довольно тяжелая система, создающая немалую нагрузку на сервер, и справиться с ней, выдавая высокие параметры производительности, могут только очень мощные диски. Здесь админ ВПС имеет действительно серьезное преимущество перед многими конкурентами. Все серверы компании, независимо от своего местонахождения, то есть в России, Германии, Голландии или США, работают только на SSD-дисках Enterprise уровня и располагаются на собственном серверном оборудовании супермикро в DC уровня TR3+. Способность хостинга выдерживать большое количество пользователей одновременно и быстро обрабатывать информацию очень важна. Прежде всего для владельцев средних и крупных интернет-магазинов. Ведь клиенты не будут ждать, пока загрузится сайт, а просто уйдут делать заказы на сайт, который будет максимально удобен для них. И последнее, о чем стоит сказать в рамках разговора о надежности хостинга – это отзывы. Как бы красиво компания не описывала свои преимущества на собственном сайте, в итоге все решает то, насколько качественно была оказана услуга и остался ли доволен клиент. Не бывает компаний, у которых не было ни единой ошибки в работе, но большое количество отзывов и общая оценка дает понять, стоит ли доверять обещаниям компании. Касательно отзывов об админ ВПС прослеживается интересная тенденция. О чем бы в целом не писали клиенты, абсолютное большинство благодарит за работу техподдержки. Это весьма важный показатель, ведь техподдержка – это лицо компании, поэтому к ее работе стоит отнестись с особенным вниманием. И еще одна интересная особенность – это то, что на официальном форуме CMS OpenCard админ VPS оказался самым рекомендуемым провайдером. Конечно, оставить свое мнение об услугах компании можно только воспользовавшись ими собственноручно и проверив на практике выполнение всех условий. Именно поэтому, чтобы проверить обрадивость отзывов об этом хостинге, я не так давно начал им пользоваться. И пока ничего плохого сказать о нем не могу.